Россия, Робин Израиль, Марина Мордыхович, Гомель, Беларусь, и примкнувшая Наталья Бабаян, Россия, Волгоград. Спасибо. И так как сегодня ситуация очень неоднозначная, мы бы немножко, немножко изменим формат нашей обычной встречи, да, Оль? Да. Да, и, в общем-то, у нас ситуация такая, ну, вы, наверное, все из новостей слышали, те, кто не живут в Израиле, те, кто живут в Израиле. Понятное дело, что слышали, вот, очень непросто в эти дни. Вчера был совершенно просто в Иерусалиме, сегодня на юге Израиля у нас совершенно чрезвычайная ситуация. Вот у нас мы видим тут наших участниц проекта «Хеша» с юга страны, именно и Роза, и Лариса Миропольская. Вот кто-то еще из наших женщин я не, не вижу, у всех одновременно. Вот, но очень рада, что вы с нами. Вот Галя Лукина э, вот из Аждота. в общем, все, все лучшие представители нашего проекта «Кешер» и география Израиля», есть и Центр самого Алла Лансман тут, и, и Белла. Вот, но хотелось бы именно сегодня воспользоваться случаем, поддержать всех вас э, и побыть вместе с вами, и вместе помолиться о мире, во-первых, а, во-вторых, поговорить, конечно, о том месяце. Вместе с который мы очень надеемся будет мирным для всех нас, потому что мы знаем, что из России сегодня пришли нехорошие новости, да, вот и поэтому хотел, чтобы во всех странах было какое-то урегулирование уровня конфликтности и как на это не посмотреть, да, и, наверное, мы начнем с традиционного «сай Бимрумав, как считаете? Да. Мы обычно в реформистских общинах, по крайней мере, здесь в Израиле добавляют еще одну строчку, что э, добавляют еще всех, не только всего Израиля, да, мы молимся о мире, не только во всем Израиле, но вообще все, о всех жителях э, этого мира. И мы добавляем строчку «Вальколь юш вейте вэль» — это в конце. Э, вот, и поэтому я прочту на иврите и э, пройдем дальше. шалом бим ромав, шалом алейну, валькол Веймру. Можно сказать все вместе? Амен. амен. Амен. И очень бы хотелось с нами сегодня Света Ихеменко, основатель нашей организации. Она с нами здесь и очень бы хотела тоже поддержать всех нас. Свет, пожалуйста. Девочки, дорогие подруги. Во-первых, от всех женщин мы сегодня встречались с женщинами России, разговаривали, у нас была большая встреча, и мы от всех от нас, тех, кто пришел и тех на нашу встречу, тем, кто не пришел, наша поддержка, наше переживание, наша любовь, и как-то очень-очень тревожно за все, что происходит, и поэтому самые-самые теплые и сильные, Говорят, что когда желания объединяются, они реализуются. И хоть вы очень далеко, поверьте, мы вместе с вами, не только когда все хорошо, тепло, солнечно, но и в эти очень тяжелые дни, в этом и есть кешер. И этим я очень горжусь. И знаете, что очень люблю вас, Беллы, всех-всех-всех. И очень за вас переживаем и верим, что так мир придет, он должен прийти. Я благодарю организаторов, которые мне доверили прочитать Псалом, который сейчас, может быть, видите будет на экран. И... Это 27-й псалом Давида. Мы уже читали его, когда были события в Беларуси в августе. Все вместе собрались и вместе помолились за то, чтобы все стало мирно. Я вывела на экран. Видно вам? Нет. Двадцать седьмой салон. То может откройте, пожалуйста, у себя, кто нам обещает сейчас, он будет потом. Я его, я его буду читать. Нет. Под... Да, я буду читать его с включенным микрофоном. Я хочу попросить всех, потому что голос евреев, евреев силен, когда мы все вместе. Пусть с выключенным микрофоном, но давайте читать все вместе. Псалом Давида. Очень плохо выведено на экран. Полоса черная. Угу. Господь, свет мой и мое спасение. Кого я устрашусь? Господь, крепость жизни моей. Альфа. Крепость. Угу. Жаль гибели. Охрани от беды и свет свой в разбитые сердца сирот и вдов, отцов и матерей, потерявших детей своих. Исцели всех раненых, даруй силы, мужество и надежду твоему народу и твоей стране. Соверши справедливый суд, покарай убийц и их покровителей. Накажи ненавистников и гонителей наших во всем мире. Пусть все увидят возмездие твое за пролитую еврейскую кровь. «Даруй народам разум, чтобы вековая ненависть к нам покинула их сердца. Умудри верующих лжи и наветом. Направь род человеческий к справедливости, правосудию, к созиданию и помощи ближним. Пошли избавление народу твоему, хранящему верность союзу с тобой. Жалься над ним, даруй ему мир, благословение, свет и радость. Если я тот прочитала». И вместе скажем Амен. Амен. Амен. Ну, в нашей жизни всегда существует рядом и горе, и радость, и э, дни рождения. И какие-то памятные даты. Ну и сегодня, конечно же, хочется встретить Хрош ходыш Сиван. И мы будем праздновать новолуние. И давайте мы прочитаем благословение на новый месяц. Пусть месяц Сиван будет месяцем благословений, добра, радости, мира, дружбы и любви креативности, силы, безмятежности, выполнения работы и достоинства, удовлетворения успеха и пропитания, физического здоровья и сияния. Пусть правда и справедливость руководит нашими действиями. Сострадание закалит нашу жизнь, что мы можем развести с возрастом и реализовать наше самое заветное «Я». Да будет так! Аминь. Ну и, конечно же, мы зажигаем наши свечи, наши свечи рош -Кодыш. И мы приглашаем наших участниц зажечь в этот день наши праздничные свечи и отпраздновать рош в формате проекта Кешер. И, конечно, мы привнесем мир в мир больше света. И то, чтобы все это благополучно завершилось, и чтобы мир воцарился во всем мире. Если у кого-то есть свечи, давайте друг другу помашем огоньками свечи. Пошлем частичку тепла друг другу, поддержки и надежды на то, что все будет хорошо. Варуха таданай, данай, яловино мы леха олам, а шерки чану мы мис вотап в этивану ледлип мы решением то. Амин. Амин. Ну и конечно же мы по нашей традиции. Поздравляем всех наших именинниц в, в месяце Сиван и предлагаем им помогать, помахать нам рукой и сказать, у кого день рождения в этом месяце. Есть такие, покажитесь. Можно сказать, у кого-то есть день рождения в Сиване? Сейчас уточню. А у тебя... А, у вас, Елена. Я сейчас уточню, говорю. Да, да, у, да. Вас, у вас Думаю, в Сиване. Да. У вас да. в Сиване. У вас Меня в Сиване. Базальтов. Да, да. Ну, тебя. Спасибо. Базальтов. Да, Итак, как вы, мы уже сказали, мы празднуем сегодня Новомесяц Сивана. И Сиван – это третий месяц, если мы считаем от Ниссана, а если считаем от Тише, это девятый месяц. Где же впервые о нем упоминается? Как ни удивительно в книге «Эстер», когда мы читаем о царском указе, позволяющем евреям защищаться при нападении врагов, который был написан в третьем месяце, то есть месяце Сивани, в 23-й день его. Также Сиван – это сезон сбора пшеницы в Израиле. Еще в древние времена, когда в Иерусалиме стоял храм, Евреи со всей страны собирались в столице Нашиот, приносили в жертву пшеничные хлеба, приготовленные из свежих зерен. Тогда же начинали приносить и бикурим, первые и самые лучшие фрукты, из лаки, из нового урожая, чтобы поблагодарить Всевышнего за щедрость земли Израиля. Знак зодиака месяца Сиван какой? Близнецы. Да, близнецы, все верно. А на что это намек, как вы думаете? Близнецы. Интересно. На раздвоенность личности. О, очень интересно. Намек на две скрижали завета, полученные миссией. Да. В каком месяце я родилась? Да, а также на двух великих вождей еврейского народа. Каких, как вы думаете? Давид и Маше. Маше и Арона которые были достойны друг другу, как близнецы, да, два брата. Но они не были близнецами, но вот тут их так сравнивает традиция. И после овна и тельца близнецы – это первый знак зодиака, который представляет человека, а не животное. Еще такой знак только один. Какой? Кто помнит? Все остальные животные, только два человеческих знака. Дева. Дева. Все верно, да. И мудрецы объясняют, что этот знак идеально подходит для месяца, когда мы получаем Тору, поскольку именно человек может петь хвалебные песни и танцевать от радости в связи с этим важным событием. И как мы уже говорили раньше, близнецы, с одной стороны, это две индивидуальности, а с другой они объединены. Это синтез гармоничного единства. И как раз это как нельзя лучше подходит для того, чтобы вручить Тору, которая ассоциируется с нашим стремлением к золотой середине. Какие же даты у нас есть в этом месяце, Сивани? Подскажите мне. Шавуот. День рождения у Лены Прекрасно. Шавуот, да. Какого Сивана Шавуот? Шестого. Прекрасно. Ага, еще что шестого Сивана есть, смотрите на слайдике. Шестого Сивана родился и умер царь Давид. Еще, как интересно, был спасен младенец Моисей, в этот день шестого Сивана. Угу. А первого Сивана есть такой праздник, праздник образования. Очень интересная его история. Это был такой равин Ишая Леви Горовец в средневековой Европе. И вот он сказал, что хорошо бы первого Сивана отмечать день праздника образования, когда нужно молиться за успешное обучение детей, вспоминать семейные традиции, которые мы хотим передать детям, и чтобы они могли способны были воспринять все это и передать дальнейшим поколениям. И было принято организовывать семейную трапезу, во время которой читать отрывки из Мишны. Почему же первые Сивана решили сделать этот праздник? Потому что чем ближе к вручению Торы, тем лучше небеса слышат наши молитвы. Так что первая, как раз Сивана наступает сегодня вечером, у вас есть прекрасная возможность своей семьей отпраздновать такой день образования. Про 6 Сивана мы уже с вами поговорили. И 20-е Сивана тоже интересная дата. В некоторых общинах это день Поста. Почему? Может быть, кто-то знает? Потому что, к сожалению, в этом месяце бывали и трагедии. В 1996 году, в первые дни Сивана, разъяренные крестоносцы убили много евреев в Вормсе, в Манте и в других городах на берегу рейна. После массовой резни евреев французского города Була, которые в 1171 году были ложно обвинены в убийстве христианского ребенка, Рабей там объявил 20 сева на днем поста. Это закрепилось в календаре, потому что столетием позже в это время также были убиты тысячи немецких евреев, и поэтому до сих пор некоторые хасидские общины постятся в память о вот таких событиях прошлого. Наташ? Да, и вообще, одно из таких вот интересных, скажем так, праздников, которые происходят у нас в Севане, которые мы празднуем отмечаем в Сиване, это какой праздник? Шивот. Шивот, праздник Шивот. Что мы помним, что мы знаем о празднике Шивот? Это день Торы. Так, что еще мы знаем о празднике Шивот? Какие есть предположения, варианты, что это за день, что это за праздник. Хочу сказать, что все подсказки на картинке. Можно просто смотреть и перечислять. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, да, мы здесь видим э, скрижали, да, которые на заднем, на заднем плане, э, на которых записаны основные заповеди, и правильно, как сказала Лена, это день День, э, день получения Торы, праздник Торы. Но вообще этот праздник имеет четыре названия. И первое из этих названий – это праздник Жатвы. Потому что в Торе сказано, написано, «И соблюдай праздник Жатвы, первых плодов труда твоего, сбора того, что посел ты в поле». Вот так вот сказано о первом названии Шевод. Второе – это, собственно, вот праздник Швес, праздник Шевод. И сказано в Торе по этому поводу «И праздник швес соблюдай, праздник первинок, когда начнешь жатву пшеницы». А также сказано «И совершай праздник швес Богу всесильному твоему». Указание прямое у нас здесь есть. Еще одно название, третье название – это день бикурим. Бикурим первых плодов. То Торе сказано «В день первинок, когда приносите новый хлебный дар». Новый хлебный дар – это как раз вот первые плоды. Четвертое название это Ацерос. Ацерос приводится как собрание и не упоминается в Танахе. И оно введено еврейскими мудрецами, которые вообще часто пользуются этим названием. четвертым. Вообще, если вот так вот, в общем, это праздник, когда израильтяне становятся еврейским народом, получают Тору. Происходит вот буквально каждый год цикл, не прекращая, не прекращая люди вспоминают и чувствуют себя еврейским народом, каждый год получают Тору. Это как в Песах, да? Каждый год мы выходим из Египта и также вот каждый год мы с вами становимся единым одним народом и каждый год получаем Тору. И Швот отмечаем в конце весны, является поводом вообще для любви, для радости, праздником еврейского наследия, временем для вообще возобновления Завета с Богом со Всевышним, для вспоминания о том, кем мы являемся, да, и что мы вообще один народ, не зависимости от того, где мы находимся, в какой стране живем. И будучи народом книги, вообще евреи не спят всю ночь, изучают Тору в честь Шивот. И эта ночь, как называется, помним, как называется эта ночь, когда изучают Тору в честь Шивот? Лариса Миропольская подняла руку, наверное, хочет сказать. Тикун Шивот. Да, да, включайте микрофон. Да, называется Тикун Лайва Шивот когда все евреи во всем мире сидят, изучают Тору именно благодаря тому, что мы ее получили, нам теперь есть что учить. Да? И это очень здорово, конечно. А вообще вот как раз вот про собрание, вот которым названием пользуются мудрецы а от собрания. Вообще он назван мудрецами потому, что является как бы восьмым днем, завершающим семь дней праздника Песах. И, конечно же, очень праздник связан тесно с Песохом. Это такие вот праздники, которые прямо рядом идут друг за другом. Вот. И есть еще пятое название, но оно, которое мы не упоминали, оно в главе «Морф», в книге «Вайкра». Вот. Ну, это основные четыре названия, которыми пользуются во всем мире. И вот такой вот интересный праздник, интересный месяц, потому что месяц двойственный и много названий у этого праздника. Спасибо большое, Наташа. Да? И как мы знаем, чем же завершается у нас счет Омера, мы говорили в прошлый раз. Помните про счет Омера? Чем он завершается в этом месяце? Не стесняйтесь. Как раз праздником. Как шивот. раз праздником живота. Да? Спасибо. Опять швот, опять живота. Снова живота. же свиток мы читаем в Шиот. и о чем он? Есть определенная книга, которая связана тесно с этим праздником. Свиток Свитокрут, Спасибо большое, действительно, это так. Давайте познакомимся с ним поближе. Внимание на экран. Ну секундочку. Да, Ничего. Да. Мы пока можем вспомнить, что мы помним о святке Рут в памяти освежить. Ну, одну из героин звали Рут, мы понятные из названия, уже подсказка, да, как, как в школе. Ага. Были и другие героини-женщины, давайте вспоминать их. Ее свекровь Наома. Прекрасно, Наоми, да. Рут. Может, еще какая-то женщина там была. Еще одна невестка. Да, Корпа которая стала потом угу. бабушкой, да, Гляфа. Это же ее потомок был. Очень интересная история, все так настолько все переплетено. переплетено. Так. Техника сегодня с нами борется, но мы все равно ее победим, и враг будет разбит. Это точно. Сейчас, одну секундочку, никак не запускается. И какие еще были герои? Женщин мы вспомнили. Это Рут, Наоми, свекровь, и невестка еще Орпа. Еще, ну, еще был этот мужчина, который Боас. Боас мужчина Буас да. родственник мужа Наоми. И впоследствии кто он стал? Мужем Рут. Прекрасно. И еще там один мужчина фигурирует. Таинственный. Ну, не таинственный, просто он на ней жениться не захотел. Он безымянный. Безымянный, но не захотел. Ближайший родственник мужа на Спасибо большое. Это место базу. Это, кстати, единственное место вообще, этот свиток, в котором эта фраза звучит. То есть на иврите это называется плони альмони. Это как будто человек совершенно неизвестный, без имени, без адреса, без яблок и паролей. Это единственное место вообще в источниках, где звучит это сочетание слов вот поэтому тоже кстати от цветок очень богат на такие фразы а он Оль, как, возможно... перев... как переводится это вот да ну мне неизвестно никому ну вроде как Оль возможно ли это потому что он отказался жениться не выполнил свой долг это, это просто произошло, видимо, галактическое развитие брачной церемонии, то есть именно появилась у нас возможность не согласиться выйти, то есть жениться на женщине, таким образом освободить ее из семьи. Это то, чего, в принципе, не было в предыдущей истории про тамары и Иуда. Она переходила как красное знамя от брата к брату. Да? Здесь этот, эта линия родства приостановилась, и Боас, как более дальний родственник, по идее, уже не, не, не должен был на ней жениться, он просто сделал это из каких-либо чувств и хороших побуждений, да, но близким родственником являлся именно вот этот вот тот подсадной человек, на котором они, в принципе, разыграли вот в этом свитке вот эту церемонию, которая, в принципе, не было раньше, и она, вот эта церемония халица она, в принципе, и точно так же, как вот этот либератный брак, они в свое время защищали женщину очень сильно от бедности, потому что мы знаем, что женщины не наследовали. Мужей своих они могли жить только или при муже, или при сыне, да, то есть таким образом защищали женщину, что если один, значит, муж умирает, ее близкий родственник женится на ней, таким образом она продолжает жить безбедно, но, к сожалению, вот на сегодняшние, на сегодняшние дни вот такой закон, он весьма, я бы сказала, закабаляет женщину, да, то есть он не дает ей, в принципе, уйти далеко от семьи, может быть, далеко от мужа, но недалеко от семьи, она по-прежнему Ждет разрешения какого-то брата или какого-то родственника для того, чтобы все-таки выйти замуж. Вот у нас, кстати, готов фильм. Да. <связывая> Слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, В книге три главных героя – вдова Иминь, Муавитянка Руфь и Воос, израильский земледелец. Их история излагается в четырех искусно написанных главах. Так что давайте посмотрим, как она развивается. Первая глава начинается словами «в те дни, когда управляли судьи». Здесь мы знакомимся с израильской семьей, живущей в Ифлиеме, которая борется, чтобы не умереть с голоду. В поисках пищи они отправляются в землю Маавитян, старых врагов Израиля. В той земле умирает отец семейства. Сыновья женятся на двух Маавитянках, которых зовут Руф и Орфа, но вскоре умирают и сыновья. В живых остаются только Наимин и две ее невестки. Как следствие, Ноимин не видит причин, чтобы дальше там находиться и поэтому она сообщает своим невесткам о том, что возвращается домой. Но Иминь знает, насколько тяжелой для незамужней вдовы из чужого народа будет жизнь в Израиле, и потому просит женщин не идти с ней. Орфа с этим соглашается, а Руфь – нет. Она проявляет поразительную верность Иминь и говорит ей, «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Народ твой будет моим народом, и твой Бог». Моим Богом». И вот они вдвоем возвращаются в Израиль, и в конце главы Ноеминь меняет имя на Мара, что на иврите означает «горькая». Вторая глава начинается с того, что Ноеминь и Руфь обсуждают между собой, откуда они возьмут еду. В это время начинается сбор урожая ячменя. Так что Руфь отправляется на поиски еды и подбирает колосья на поле, принадлежащем человеку по имени Воос, который, как оказалось, является родственником Ноемини. Мы читаем, что Вос был человеком благородным. Он замечает Руфь и, узнав историю ее жизни, проявляет к ней удивительную щедрость. Он дает особое распоряжение, чтобы чужестранка Руфь могла собирать колосья на его поле. Поступая так, Воос подчиняется прямому повелению Торы оказывать щедрость бедным и переселенцам воз настолько впечатлен верностью Руфи по отношению к Наимине, что молится, чтобы Бог вознаградил ее за такую смелость. Руф возвращается домой, но Иминь узнает, что она повстречала ВОЗ и приходит от этого в восторг. Она говорит, что ВОЗ их родственник-искупитель. Понятие семейного искупителя было культурным обычаем Израиля, когда глава семейства умирал, оставив после себя жену, детей или землю, ближайший родственник нес ответственность за то, чтобы жениться на вдове. Позаботка о Земли и сохранить этот род. Итак, у Ноемини появляется надежда на то, что ее семья еще может иметь будущее. Глава третья начинается с того, что Ноеминь и Руфь планируют обратить внимание Воза на эту ситуацию. И поэтому Руфь должна перестать носить одежду скорбящей вдовы, чтобы показать своим видом, что она готова выйти замуж. И вот в ту ночь Руфь собирается поговорить с Волзом на его поле. Когда она приходит, ВОЗ просыпается. Он абсолютно шокирован. Поэтому Руф объясняет свои намерения. Она спрашивает, сможет ли ВОЗ восстановить родную Мини и жениться на ней. Воос опять поражается тем, насколько Руф верна на Мини и ее семье. Он называет Руф женщиной добродетельной. Это тот же термин, который описывает женщину из 31 главы книги Притчи. В итоге ВООЗ предлагает Руфе подождать до утра, когда он официально заявит о своем решении перед городскими старейшинами. Итак, глава заканчивается тем, что Руфь возвращается к Нуэмине, и они с изумлением рассуждают обо всем, что произошло. Четвертая глава подводит нас к кульминации всей этой истории. В последний момент ВООЗ узнает, что есть еще один родственник, который ближе Нуемине, чем он. А значит имеет законное право выкупить ее наследие первым. Однако в последнюю секунду этот член семьи узнает, что для этого ему придется жениться на Руфе, маавитянке, и отказывается. Но не забывайте, что ВОЗ знает истинный характер этой женщины, и поэтому он приобретает семейную собственность Ноемини и женится на Руфе. Когда-то свою верность семье Ноимини проявила Руф, а теперь точно так же поступает и в Оос. История заканчивается полным восстановлением утраченного в первой главе. Смерть мужа и сыновей восполнена тем, что Руф снова выходит замуж и рождает сына, даруя Ноимини огромную радость. Такая симметрия между началом и окончанием делает историю еще более захватывающей. Спасибо большое. Хотелось бы обратить ваше внимание. Тут у нас было в русском варианте произношения, да, таком традиционном, да. Мы обычно говорим, называем по-другому Рут, Буас. И ну, оба варианта имеют право на жизнь, ну, чтобы не было диссонанса никакого. А, как вам история? Жизненная. Спасибо. Почти современная. Мне кажется, из этого получился бы обалденный сериал. Очень длинный, да. содержательный, с множеством заворотов. Просто как вы думаете, рассказать. почему именно Рут выпала такая честь, чтобы ее книгу читали в Шиот? И она стала прабабушкой величайшего царя Израиля, Давида и мудреца. Как вы думаете, почему? Ну, потому что она такая верная, как это, предана своей свекрови. И, при, и приняла веру в израильтян, евреев. Спасибо. Образительное. И, а, мы, наверное, перейдем к нашему заседанию. Оль, или скажешь пару слов еще. Я хотела бы сказать, что, в принципе, интересная очень трактовка, но я тут в, в одном моменте, думаю, с, мы все можем не согласиться с, с этим фильмом, поскольку э, Наоми знала прекрасно, куда она ведет Рут. Собственно говоря, они для этого и шли в Бейтлехам, который переводится как дом хлеба, да, мы right. понимаем, что именно так он переводится, она знала об этом ближайшем родственнике, не иначе как. И э, с целью, в общем-то, продолжения рода, с целью, в общем-то, как бы выжить, да, она ввела туда рут совершенно целенаправленно. Поэтому не то, что там рут вернулась и сообщил, что он стрит Боаза, а то возрадовалась, да, это было все наоборот, но э, тоже вариант хороший и. Э, Соответственно, вот. ну, многое тут э, э, есть некая цензура да, определенная относительно той ночи на СНОПе. Мы тоже ее себе не так представляем, когда читаем этот текст. Нам он прямо говорит о том, что там произошло, и, собственно, из-за этого Буас должен был ее выкупить и жениться на ней. Но, собственно, мы понимаем рамки, видимо, редактора фильма и э, ничего с этим не поделаешь. Да? Фильм отличный, и рисовать так тоже нужно, нужно научиться еще. И можно здесь затронуть вопрос Гиура, или мы дальше об этом поговорим. Ну, может быть, по итогам да. нашего мы вам предлагаем поучаствовать в Бейдине, да, в таком судебном разбирательстве. Для чего мы его проводим? Для того, чтобы узнать, зачем написана книга Руд. В этом свитке нет ни скверны, ни чистоты, ни запрета, ни дозволения. Для чего же он написан? Этот вопрос задавал себе еще Раби Зейра. Вот для этого мы объединимся в четыре малые группы, а, вообще в 5 малых групп. Четыре группы разойдутся, а пятая останется в общем зале. Мы будем рассуждать на тему, для чего написан этот свиток. У нас будет два вопросика. По каждому персонажу. Первая группа – это будет группа Наоми, вторая группа – Рут, или, наоборот, первая группа – Рут, вторая – Наоми, третья группа – База и четвертая – безымянного родственника. У вас будут тексты, которые рассказывают о ваших героях, и два вопроса, общие для всех. Вот эти два вопроса, да, вы видите. Какие поступки вашего персонажа свидетельствуют о том, что он соблюдал законы Торы и поступал в соответствии с ними? И второй вопрос – какие поступки свидетельствуют о его добросердечии и милосердии? То есть какой тут смысл, он так поступал, потому что он придерживается закона или по сердечной такой необходимости. А у вас в группе будет фасилитатор, который будет вам демонстрировать свой экран с текстом. И нужно будет изучить и ответить на эти два вопроса. Вопрос я продублирую в чате. Понятно, что мы будем делать? На это у нас 10 минут. Катюш, пожалуйста, разведи нас, объедини нас в малой группы. Кто здесь в моей группе? Что-то мы, получается, вроде не, не ходили никуда, да, остались, где были. Или еще идет распределение? Как сказали организаторы, мы остаемся здесь. Угу. Кать, тогда я включаю, да, демонстрацию экрана? Да, да, да. Девочки, Али, вот там куча не вошло. Девочки видно вам экран? Есть текст? Да. Угу. Сейчас я прям поставлю. Пока слайдов. О, давайте э, прочитаем все вместе текст. М? Могу я почитать или кто-то хочет прочитать? Почитайте. Давайте. Итак, это Свитокрут, Наоми, глава первая. Нет, нет. Да? Ирина, организатор, попросила вас с ней поменяться местами, вас пойти в зал номер 4, а она придет сейчас к нам. Я уже для... пришла, Лен. Да, ты в зал номер 4 с, с Наоми уходишь, а тут у нас остается другая группа. Нам лучшие люди. Да, что-то нас тут много осталось. Кто не разошелся по своим залам? У вас было приглашение уйти в зал? Не было, у нас не было. Хорошо, значит, мы остаемся здесь. Атюш, можешь пока трансляцию выключить? Как Света Кому? сказала, лучшая иллюзия. А кто у нас ну? да. Показывайте, мы уже тут хотим спорить. Смотрите, наша задача, мы с вами судебные заседатели. Они нам будут рассказывать про своих героев, что они там, почему они это делали, по закону, потому что боялись закона или потому что были такие добрые, хорошие. А нам нужно с вами их услышать и вынести вердикт по делу, для чего же написан свиток рук. И у нас с вами будут дополнительные материалы. Я сейчас вам включу демонстрацию своего экрана и будем по очереди зачитывать текст. Угу. Так. То есть, у нас самая ответственная группа. В чем это заключается, Ира? Мы выслушаем все группы. Они будут рассказывать про своих персонажей, рассказывать, почему они это делали, те поступки, которые они делали, потому что боялись буквы, законы придерживались, скажем так, или а, были такими добрыми и хорошими. И мы вынесем вердикт, для чего был написан цвет и услышав а, все стороны. И познакомьтесь с материалом, вот, который видите на экране. Я показываю. Очень материал для заседателей, для судей. А судьи кто? Мы с вами. Ну давайте, читайте уже, читайте кто-нибудь. Давайте, кто начнет читать? Хотите? Настолько мелко, что даже в очках не Правда? Хорошо. Рут. Поступок Рут вполне понятен. Она решила воспользоваться известной привилегией, которую Тора дает беднякам. Правом собирать колоски, оставшиеся на поле жнецов. Это закон, да? Вот мы видим. Книговая икра говорит нам об этом. А когда будете жать жатву в вашей стране, не дожинайте до конца края поля твоего. И опавшего при жатве твоей не подбирай. Кто-то еще видит, может прочитать? Я могу. И поэтому БАЗ, придя на поле и убедившись, кто перед ним и что она делает, то есть РУД поступил в полном соответствии с законом Тора, разрешив Руд остаться на поле и собирать упавшие колоски. Однако нигде в Торе не сказано, что владелец поля обязан поить человека, собирающего колоски на его поле, еще что-нибудь делать, и тем не менее баз это делает. Поскольку дело происходит летом в Палестине, то на поле, скорее всего, воды нет. Поэтому, разрешив руд пить со слугами, баз действует, разве что не себе в убыток. Кто-то еще будет читать? Подхватывайте стафет, дорогие. У меня тоже на телефоне мелко очень. Дальше больше. Тора не обязывает человека кормить бедняка, который побирается на его поле. Так. Раз, извиняюсь, чуть -чуть я хотел в другую сторону, тут тоже все очень... Вот. Вот, а -а -а. Вот. Тора не обязывает человека кормить бедняка, который побирается на его поле. Однако Баз предлагает Руд поесть с его работниками. По закону Торы бедняк может подбирать колоски, которые жнецы случайно уронили, прижаты. Однако Базу показалось, что его работники роняют слишком мало, поэтому он потребовал от них специально откладывать для рук еще, чего по закону совсем не был обязан делать. Мы Я честно... могу дальше почитать. Давай. Ага. Спасибо. Валя. Я увеличила, теперь могу. Мы счетным стали бы искать в Галахе обязанности по отношению к теще или свекрови, Поэтому Руд имела законное право не делиться с новыми тем, что она собрала, но съесть все сама. Так что деляться со свекровью и едой, Рут делает значительно больше, нежели это предписывается законом. Рассмотрим эпизод переговоров База с родственником по поводу выкупа поля. Боаз так вольно распоряжается судьбой Руд, в, част, в частности... Ой, сейчас... Готов отдать ее замуж за человека, которого она в глаза не видела. В те времена, заключая брак, очень мало думали о чувствах, в кавычках, но заботились в первую очередь о материальной стороне дела. Оставшись без мужа, женщина не могла сама обрабатывать землю и была обречена на прозябание, а по закону Торы муж обязан кормить и содержать свою жену. Читать дальше? Поэтому, если родственник согласился, Буаз был бы уверен, что совершил благое дело, избавил рут от нищеты, найдя ей кормильца и крышу над головой. Чтобы понять, о чем идет речь, разберем проблему по частям. Начнем с поля, которое Буаз предложил родственнику выкупить. С точки зрения Торы, земля, по возможности, должна оставаться в собственности семьи. Поэтому близкому родственнику предоставляется преимущественное право выкупить участок обедневшего члена клана. Буаз действует строго в соответствии с законом, когда дает более близкому родственнику возможность выкупить поле первым. Однако посмотрим теперь на странные условия, которые Буаз ставит для выкупа. Слова, чтобы восстановить имя умершего в его уделе, явно намекают на заповедь и бума левера брака от латинского левир, деверь, который говорится в книге Дворим. Во-первых, в Торе сказано Если жить будут братья вместе. Ой, Нет, у меня что-то Если жить будут братья вместе, умрет один из них. Как мы помним, братом мужа Рут был Кильон, который тоже умер. Было два брата, оба умерли. Родственник, с которым Бас теперь ведет переговоры, деверем Рут не являлся. Согласно Талмуду, данный родственник был братом Илимелиха и отца Наоми, жены Илимелиха. Таким образом, он имел полное право выкупать поле по праву ближайшего родственника, не беря при этом никаких обязательств по отношению к Рут. Кроме того, законы либератного брака относятся только к еврейскому браку, Однако рут не еврейка, а маветянка. И, по мнению многих комментаторов, на момент вступления в брак с Махлоном она еще не принимала Гиюр. Мне не расходится, вот видите. Достаточно легко понять мотивы, которыми руководствовался БАС, выставляя условия выкупа поля. Таким образом, он стремился обеспечить рут кусок хлеба и крышу над головой. Однако, при этом совершенно в обход закона. Как мы знаем, родственник отказался от предложения БАЗа. Бас сам заключил тот самый псевдо брак. Трудно не назвать этот поступок добрым делом, как по отношению Рут, так и по отношению к памяти ее покойного мужа. Однако, с точки зрения закона, бас обязан так поступать в еще меньшей степени, чем отказавшийся родственник. Вот те материалы, с которыми мы ознакомились. Он просто влюбился, увидел ее с первого взгляда, прям ночью, ночью, и все. Во-первых, она старалась, чтобы все выполняла, то, что сказала Наоми. Она же вела скромно себя там как-то в одежде и как наклонялась, я помню. Так, так впервые Потом... он ее увидел, да, не ночью. Он ее увидел, впервые пришел, он говорит, а что это да, там за да. девица ждет со жнецами? Да, она уже с ним кокетничала, можно сказать так. Но не кокетничала, но... Вела себя очень скромная. Как-то как она сумела обратить внимание, да? Как-то она выделила среди толпы да, тех, да, кто... Да, да, да, да. да. Ну, может быть, потому да. что она была молода, да? Обычно, ну, как-то молодые люди, наверное, не ходили там собирать. В основном, мы понимаем, что это какие-то вот старенькие там, либо, может быть, дети. А тут молодая женщина пошла, да, не постеснялась. Это все-таки, наверное, ну, не было таким почетным занятием. Не постеснялась, пошла. То есть, интересная очень фигура. Еще что если, интересного вы увидели в этом? Да, если что было, посмотреть этому в базу. То есть у нас и... какая-то опять дилемма, да? То есть по закону они делали это или из других каких-то соображений? Да, и ничего крамольного она не делала, собственно говоря. Я думаю, что она уже знала, что она должна была встретиться с ним там. Наоми, наверное, ей рассказала, я не помню вот это. Она, смотрите, когда она пришла на поле и сказала, что где она там подбирала база, она сказала, о, это наш родственник вообще прекрасно. И начала учить, как устроить свою жизнь. Как старшая подруга, младшую. Я думаю, что у Бога была двойная выгода. Во-первых, заполучить в жены красивую молодую женщину. И во-вторых, еще и заполучить, видимо, земля, земля какая-то принадлежала. Во-первых, она, она не ленива, она хороша, она соблюдала все то, что говорила на уме. Я думаю, что он уже про нее немножко что-то знал. Ну, кто его знает, знал или нет, мы это не можем знать. Но я жарю, что у него была, он понял, как умный еврей двойную выгоду. Слушайте, ну земля-то это его была? И эти слуги, работники были его, которые ну, да. там... Да, то есть в принципе, что он не мог... Зачем ему Мавитянка, он еврейку найти? Что, что он в ней такого вот Подожди, увидел? Подожди, Света, а у нее там не было по праву наследования, разве никакой земли у них не было у Боаза, вот именно здесь, в Палестине? Наверное, же что-то что осталось, когда они уходили? Что-то было? У них какая-то собственность же была? Которые, вот какие вы, девочки, неромантичные. А Срок, мне кажется, земля, скажу, Влюбился что? мужик и все. Ну что вы, да, Кристина, ищите так, там очень много говорили о верности Руд. И да, я да, думаю, да, что да. его привлекло именно то, что она верна. Верна соблюдает все. Да. Во-первых, это же к шивоту читают, не просто так. Давайте мы любовь на второе место подвинем любовь а на втором на, месте. А что на первом месте, если любовь на втором, что на первом? Да, это у меня возник этот запрос, это а первое, что. Мы Или я за любовь, да, Алла за любовь. Я тоже считаю, что это первое. Нет, я, я тоже считаю. Женя, а что первое, Евгения, что первое? Я не знаю, надо подумать. То, что она э, стремилась, э, э, она говорила, на Оми, куда ты? То есть она соблюдала все... И... Ну, Глаза об этом же не знала, это ж было черт, ни не, не, не, не в Палестине. И потом, чего она соблюдала, зачем ей это, это э, ну, ну свекровь? Куда ты, куда и я, и что? Она ж не принадлежит к этому народу. Мало ли, ее вдруг не приняли бы там. Каждый При... вспомнил свою свекровь. Дай бог, у кого она хорошая. Может, ее, там, где она была, откуда, вернее, она была, тоже ничего хорошего не ждала? Здрасте, у нее там богатая семья была. Она была из богатой семьи. Да, да. она, как говорят и комментаторы, она была из семьи царя Муава. Она была, она была принцессой. Но раз и... она ушла к мужу, муж для нее это было главное тогда, и его семья была главная. Напишите. И она же не к мужу ушла, она ушла... Муж не умер, правильно? Нет, я имею в виду, она вышла замуж и вошла в его семью. Вот и все, она там осталась. Ну и семье осталась одна на уме, больше никого. Ну, поэтому мы... этот. Мне кажется, слышишь, Ира? Да. Мне кажется, что книгу род читают именно из-за Диура. Именно из-за и... вот этих вот ее слов. И, ну, ее считает одной из родоначальниц Геюра, так как бы, да. Если ГИОР был так, как, как тогда, сейчас было бы гораздо проще. Приняла, сказала, я принимаю и все. Вот ну, так и надо. Сказала, я принимаю и все. Да, а Света, это... я тоже так считаю, Рабанут против. Я про это говорю. Она, прям, она, она, она никуда уже не отошла, прямолинейно, то есть, да. А зачем ей? Вот меня удивляет, когда люди хотят быть евреями. Что в этом такого привлекательного? Зачем ей становиться частью народа, который гоним мы и так далее? Или в то время еще он был богат, не знаю. В то время он был богат, но дело в том, что голову других людей нам очень сложно как бы влезть, чем она мотивировала. Может быть, она действительно полюбила на может, ей действительно нравилось то, что те порядки, то, как было в ее семье. Может она действительно проникла с верой в Бога? Она приняла их, да, да, да. Мне кажется, что пойти за Наоми в ту минуту можно было только тогда, когда ты действительно вот душой прониклась с верой Бога, верой Всевышнего, в той верой, которая, которая была у этой семьи. Да, да. Вот это стержень, ее все время вел. Ну, как свое заложение, Она... мне кажется, может быть, это даже можно было поставить на номер один. Ну да, я согласна. Согласна? Одно, я считаю, что одно плюс другое получается мощная сила. Да, да, а, да. А, а можно можно, я скажу? А, а. Как это ты еще сегодня не говорила, Я опоздала. Мне кажется, во-первых, раньше же было принято, когда люди ну, соединялись, женились там, или как это раньше называлось, обязательно нужно было переходить в одну веру. И, вероятно, ну, может быть, даже выхода не было, он же умер, может быть, у них даже не было, ну, как бы, возможности перейти в ее веру, скажем так. И она да. еще и уважала и любила свою свекровь, потому что та очень справедлива была по отношению к ней, может быть, еще поэтому. Алла, а Интересно. почему другая невеста вернулась? Значит, была возможность... Вернуться в старую веру. Нет, да, да я вопрос. сказала про другое, что ведь когда люди, я уже говорю, сочетались с браком, они должны были быть одной веры так, так же принято было всегда. Нет, Спасибо мы... нам. Не всегда. Давайте, смотрите, нам сейчас будет э, очень интересно. Все к нам вернулись, уже все группы здесь, да, правильно? Видно демонстрацию моего экрана? Видно? Да, да, да, видно. Гру, да, это еще раз напоминаю те вопросы, как, которые, на которые мы отвечали, работая в малых группах, кроме группы, которая осталась в общем кругу. То есть а, расскажите нам, пожалуйста, ответы на эти ваши два вопроса. Начнем мы с группы РУТ, как основной героини. Кто у вас будет рассказывать, пожалуйста? Поделитесь с нами. А наша группа, которая оставалась в общем, внимательно слушает и делает вывод потом. Мы уже много с вами обсудили, но нам нужно резюмировать. Спасибо. Мы не выбрали, кто от нас отвечает, но, в общем, кто у нас захочет рассказать, было бы здорово, там у нас участвовали две женщины, вот, может быть, как-то мы, Светлана, и я второе имя не помню, к сожалению, меня не, не высветилось. Группа РУД, не стесняемся. Те, кто был со мной в третьем зале. Нет, ли давайте вы говорите, я заслышалась, когда вы нам стали, в общем объяснять, разъяснять. Вот, ну, мы, в общем, да, мы говорили про Рут, я тогда вкратце скажу, что мы, в принципе, обсудили то, что она, значит, выбор был сделан, естественно, личный, я не буду углубляться, мы об этом сейчас поговорим, она выбрала свою свекровь из каких-то личных побуждений, да, то есть не, не из каких там заповедей или из заторы, это был, был ее выбор. А то, что случилось дальше, то есть то, что она познакомилась и сблизилась с Боазом, это фактически был такой э, уже развитие сюжета, в принципе, прописано, если можно так сказать, на уме, да. И она на это пошла, мы не знаем, любила она этого Боза или нет. Мы, мы можем, может быть, представить себе, то есть когда эмоционально там кто-то любил кого-то в Танахе, это был Яков, который полюбил Рахель, который заплакал, ее поцеловал там, и так далее. У, не, у нас нет э, фрагментов, где написано, что она там заплакала, увидев Боаза. То есть мы не знаем, любит она его или нет, и выходит она за него по любви или нет, но мы знаем, что именно эта близость, и вот дальнейшее рождение сына, э, которое происходит, это, видимо, больше заповеди в плане того, что уважение старших, видимо, имел следую, и вот, того, что нужно было все-таки родить этого ребенка продолжить Спасибо большое. То есть ваша группа пришла что это все-таки больше в соответствии с законами ее поступки. Да. И есть, первый, первый личный, второй по закону Первое это личные качества добросердечие, милосердие, поэтому она Она не оставила и... ее, да, старенько умирать. А, пошла... туда кстати, мы, мы не успели сказать, что Номи, судя по всему, было совсем мало лет, да, то есть выдавали-то девочек рано замуж, то есть 12-13, и сыновья ее женились, предположим, тоже лет 15, может быть, даже раньше, то есть и, и прожили они плюс к этому 10 лет, да, то есть это, ну, вероятно, ей там было там, может быть, 37-40 то есть она там, говоришь, она очень сильно стара, мы об этом тоже с вами как-то поговорим, это тоже отдельная тема. Это наша тема, мы же обсуждаем, Наоми, в общем. Да, вот-вот тогда. Как раз, как клип, раз на этом мы закончили, Оль, что увидели, услышали, спасибо Лене Солыкиной, она вот наше внимание особенно привлекла к этим строкам, что она вполне могла еще родить да, детей, и эти дети... Офра и Рот должны были бы ждать, пока эти сыновья вырастут и женятся на них. Мы как раз на этом закончили обсуждение. Угу. И, и, и, и сказали, что здесь, уж я девочки да, возьму на себя, скажу здесь, что здесь она поступила не в соответствии, не по Торе, отпуская их, а человек, больше человеческие качества проявила что им пришлось бы слишком долго ждать, чтобы дождаться, пока сыновья Наоми вырастут, и смогут на них жениться, и тогда они смогут родить себе детей. Я передаю слово даже далее Розе, пожалуйста, от нашей группы. Ну, ну собственно говоря, ты почти все сказал. Но мы так решили, что да, она действительно поступила как бы по-человечески, по совести, не, не по Торе, потому что Именно потому, что вот ей пришлось бы, она бы могла выйти замуж, она бы могла бы родить, но девочки-то бы уже старели, им же надо было ждать лет 15 минимум, а может быть и больше. К тому времени они уже тоже были в таком возрасте, когда в критическом, поэтому она поступила по-человечески, предоставила им право выбора, то есть она сказала, можете идти устраивать свою жизнь. Ну, одна из них ушла, а Руда осталась и пошла за ней. Вот это, собственно говоря, ее поступок. Потом вот там, где второй отрывок у нас был, это вот когда они уже пришли в свою вот землю, и она пошла вот, ну, пошла собирать колоти, когда Наоми На, узнала, что где она была и на каком поле она работала, она сказала, что это наш родственник, и она это уже ну, она поняла, что это уже как бы по торе, что этот человек должен был жениться. То есть можно было сделать так, чтобы он женился на Рут, потому что она решила, что не она будет за него выходить замуж, а будет выходить за него замуж Рут, и она ее уже как бы чисто по-женски умудренная опытом она научила, как сделать так, чтобы он не смог отказаться и чтобы он на ней женился. Это уже получается с одной стороны, вроде бы, как бы по он на ней женится, а с другой стороны, это опять же ее человеческие качества. Она научила невестку, как сделать и что сделать, чтобы он не мог отказаться. Вот. Ну, собственно, вот это вот то, что мы... Обсуждали. Ну и третий отрывочек у нас был там где она уже родила, где она Рут родила, и Наоми взяла этого ребенка, как бы она бы стала его нянькой, а все сказали, что у Наоми родился сын. То есть это уже получается действительно как бы по Торе, потому что ну, родился наследник. Значит, род, род не пропал. Родился наследник, и род стал процветать. Это уже все соответственно Торе. Но в основном, конечно, здесь очень все переплетается. Человеческие качества и э, действия по законам Торе, они так тесно переплетаются, что очень трудно их разделить. Получается, что и то, и другое как бы вместе. Ну, спасибо, вот. спасибо, Роза, так. большое. Очень подробно. Итак, следующая группа у нас Буас. Группа БУАС, пожалуйста, возьмите инициативу в свои руки. Елена, Ирина, кто хочет? Ирина, нужна ваша помощь. Озвучите, пожалуйста, почему мы решили. Что мы решили, что мы постановили. Ой, включить микрофон только, пожалуйста. Да, да мы решили, что... Э... Он поступил по законам Торы, потому что он доброжелательно отнесся к Рут и разрешил ей собирать колоссия, пить воду и быть на этом поле. И очень о ней заботился и велел слугам о ней заботиться, то есть повел себя так, как следует. И кроме того, он с готовностью выкупил ее долю. Но при этом мы решили, что человеческие качества тоже тут сыграли определенную роль, не только законы, но и возникшие у него влечения, крутые, симпатия большая, потому что он очень охотно создавал для нее такие условия. Он мог бы формально сказать, да, вот собери колосья иди домой, и больше не за ней, однако же он... Сделал все, чтобы она стала его женой в конце концов. То есть он не попытался уступить ее своему конкуренту, другому родственнику. А он, в общем-то, был готов бороться даже за нее. У меня такое впечатление. Он и сделал, организовав выступление около городских ворот. Да. Спасибо большое, Ирина. И заключительная группа безымянных родственников. Можно я? Есть? Да, пожалуйста. Да? И я хочу еще попросить, у нас как бы мнения немножко разделились, и Белла Лившиц из Гомеля тоже очень интересно, да, она вот потом, я думаю, добавит. Да, пожалуйста, Софа. Ну, я хочу сказать, что зря этого персонажа так уже неизвестным не назвали. Он проявил, я считаю, что большую мудрость, большое мужество. И я думаю, вот я тут подумала, девочки, может он думал, что он женится на Наоми, когда выкупает это тут дело, а когда ему предложили Рут, у него это желание резко пропало. Она его mm -hmm. просто не интересовала, как чужестранка, поэтому он отказался. Или же потому что ему сначала давали поле. То есть Бог тоже. Давали он, сначала поле, он поле, а потом, а потом женщину, да? То есть он, нет, он, не поле, он понимал, что это поле женщины, которая на Оми. Он не думал о том, что и его Все плоды оставили. уйдут к этим родственникам, не к нему. Он из-за этого это не купил. Да. Бог все подстроил хорошо. Вот, он очень даже четко сделал выбор. Он просто, наверное, пожалел эту самую рут, которая бы. Она же все-таки была чужестранкой и чувствовала бы себя там очень неудобно в любой еврейской семье со своими обычаями и законами без любимой свекрови. Ей было бы очень тяжко. Поэтому я считаю, что он тебя очень человечно повел. Спасибо, Софа. И э, другое мнение у вашей группы. Да. было из Гомеля, пожалуйста, скажите то, что вы говорили в нашей группе. а Другое мнение. Я хотела сказать то, что Раз Тора не указывает его имени, значит она не хочет его позорить, значит Тора осуждает его поступок. Землю он хотел, Даже любой еврей землю любит, И, но получать предаток еще один лишний род он не захотел. А по поводу судьбы, дальнейшей судьбы род я хочу сказать что у нее даже при, после женитьбы на ВОЗе судьба не очень хорошо сложилась. Дело в том, что э, сразу после свадебной ночи ВОЗ умирает. И поэтому на нее смотрели довольно косо э, евреи. Это по устной традиции, то есть свитки по этого устной. нет, это, это, это, по это мидраша, да. Да, помидраша. Спасибо вам большое, Белла. Видите, да, как интересно. Два мнения, две женщины, два мнения. Итак, наша группа заседателей, так сказать, судей Байдина. Скажите, пожалуйста, ради чего был написан этот свиток? Вы выслушали четырех свидетелей по делу Рут, Наоми, Буаза и безымянного родственника. Как вы думаете, чего здесь больше, поступков в соответствующих букве закона или доброй воли и чертам характера этих персонажей? Вынесите свой вердикт. Кто у нас будет, Алла или Светлана? Я могу начать, но наши, Спасибо. Как, у наших евреев, как бы, два еврея и три мнения, особенно когда это... Поэтому я начну с более простого. Мне и нам, те, кто согласны с нами, видятся в этом глубину и значимость чувства любви человека, мужчины к женщине. И здесь поступки мужчины, который увидел женщину, начались у него с жалости с того, что заповедано помочь слабому. И потом он увидел, что женщина такая трудолюбивая, такая красивая, такая... И вот сердце у него восплало к ней любовью. И как вот упомянула где-то Оля или кто-то, что мы не знаем, что там происходило ночью в глубине души. Но он полюбил и то, что дальше... У нее родился такой ребенок, и такое наследство произошло. Это лучшее наследство, это вот такой вот плод большой любви мужчины и женщины, объединяющий лучшими чертами характера. Он даже отдать ее хотел кому-то, потому что думал, что ей это принесет счастье и как-то по тем законам. Поэтому одна из версий, эта книга написана, чтобы показать, что э, человеческое сострадание и глубокая любовь, она может исправить очень многие несправедливости вот в нашей жизни. Красиво. Это одна из версий. Спасибо, Свет. Спасибо большое. Алла? Вот такую версию, <смех> Света. Ну, я не знаю, меня немножко... Двоя камера написания этой книги. Мне кажется, что здесь, ну, естественно, как сказала Света, настолько все переплетено, и э, любовь к Свекрухе, и уважение, и, э, может, насколько я понимаю, все-таки она сказала, ⁇ Твой Бог ⁇ это мой Бог, значит, она приняла веру. В, в веру семьи, в которой она жила до смерти мужа. Mm -hmm. Значит, mm -hmm. ей эта вера была по сердцу, поэтому она ее приняла. Поэтому, э, как бы сказать, что она пошла за Рут только из-за сострадания к ней, мне кажется, это неправильно, потому что тут э, все переплелось. И переплелось... И, э, то, что она могла спокойно уйти в свою семью и думая, что она бы там безбедно жила, так как у нее были очень богатые родители. И поэтому вот это вот внутреннее душевное принятие веры сыграло очень большую роль в ее поступках и в дальнейших поступках о том, что она прислушивалась к Наоми. Вот. И поэтому эта книга показывает, что если ты э, принял веру, если она у тебя в душе, э, то тебе сопутствует удача, тебе сопутствует любовь, э, тебе сопутствует успех в жизни, и ты смогла родить такого такого человека для еврейского народа. Это такое мое мнение. То есть, наша вторая линия это большое, глубокая вера, которая, в принципе, как сказала Алла согласна, что вторая линия, линия это то, что любовь, вера, как большая любовь. Спасибо большое. А что же нам ответил Раби Зейра на этот вопрос? Как мы говорили начало, да? В начало этой цитаты. В этой книге не говорится о чистом и нечистом, разрешенном и запрещенном. Зачем же она написана? Чтобы научить тебя, сколько велика награда за добрые дела и милосердие. Более того, по мнению мудрецов, именно такого поведения Бог ждет от нас, щедро награждая тех, кто следует этому правилу. Раби Элиезер сказал, бас сделал, что мог, а не то, что был должен, рут сделал, что могла. И Наоми сделала, что могла. Сказал святой благословенин он, теперь я сделаю, что могу. Руд раба. Мы видим, чем это закончилось. Спасибо большое. Оль, а можно теперь тебя попросить сказать свое мнение, для чего же была написана эта книга? Да, мы... Э, спасибо большое. Мы в нашей группе затронули некий такой момент интересный, кстати, по поводу вот наших присяжных заседателей. Хочу добавить им к тем красивым вещам, что они сказали что, в принципе, если посмотреть на э, присоединение к народу, то, в принципе, оно, вероятно, произошло еще до того, когда, когда э, Рут выходит замуж за сына Махлона, за сына Науми, да, то есть она с ним прожила 10 лет, да, то ли она была Маовитянкой и от никому не мешала, то ли она, в общем-то, присоединилась к народу еще до того. Э, и второй момент, на который следует обратить внимание, вот в этом пламенном монологе да, ее про э, твой бог, мой бог, и там, где ты ляжешь лягу и я и, и так далее. Не говорится о том, что твой бог, он лучше моего мавицкого бога, и поэтому я его выбираю, потому что мой бог, вот он то-то, то-то делает, а вот твой вот делает вот так. Вот. То есть руководствовался Рут не какими-либо теологическими аспектами в своем выборе, а именно личным выбором человека, за которым она последовала. То есть здесь, вероятно, или речь вообще совершенно не о Гиюре, или же речь о том, каким Гиюр должен выглядеть сейчас, принимающим открытым для всех, и э, личные мотивы в нем тоже должны, естественно, присутствовать, потому что человек присоединяется не только к религии, но и к людям. И это, видимо, выбор такой важный для человека. И еще хотел, хотелось бы от этого, толкнувшись, сказать, что, в принципе, понятное дело, что если э, Рут у нас баб, прабабушка царя Давида, а Давид был иудейским царем, да, то э, свиток, скорее всего, во-первых, как бы, перво, первой причиной написания свитка было... То, что хотели очень обелить моавитское прошлое царя Давида и сказать, что смотрите, какой еврейский прекрасный хлопец, да, и бабушка у него прекрасный еврей-карут, да, то есть именно речь идет об этом, что моавитяне не только могли быть врагами когда-то там давно, но они еще вот женщины присоединяются к еврейскому народу, и это прекрасно. Сказали они, потому что, скорее всего, свиток был написан в эпоху Эзра и Нахемии, когда именно э, те пытались вернуть в, в жен нееврейских жен, которые еврейский народ тогда привел из Вавилона, вернуть их обратно в Вавилон, евреи отказались. Вот по этому поводу был написан этот свиток. Вот. И э, как бы то ни было, э, свиток, как мы уже сказали, э, действительно хорош, в нем нет плохих героев и создает прекрасное впечатление на всех на нас, как бы его не читающих. Вот, с какой-либо стороны не смотрящих. Поэтому, в общем-то, я думаю, что весьма, весьма полезный и позитивный свиток, как него его не посмотрели. Спасибо большое, Оля. И а, хорошо, что у нас, если осталось больше вопросов, чем ответов, у нас будет а, время изучить свитокрут, потому что впереди шивот, и в первое утро этого праздника как раз принято изучать Крут. Вы можете это сделать всей семьей, а, или со своими подругами, или самостоятельно. Вот, наработки у нас уже есть, есть о чем подумать, и хотелось бы сейчас, в завершении нашей встречи, вместе прочитать молитву Мишаберах, потому что, к сожалению, не останавливается никак пандемия, да, еще тут нарастают новые какие-то проблемы. И давайте пожелаем друг другу здоровья, всего самого хорошего и доброго. Кроме Мишаберах, мы можем написать в чате, что вы хотите друг другу в этом месяце пожелать, и себе тоже, как всегда, по нашей хорошей традиции. Пишем свои добрые пожелания в чате, и скажем «Амэн», и они обязательно сбудутся. И новый месяц будет для нас месяцем здоровья, мира, стабильности и процветания. Мариш, запустишь? Да, да. Видно, да? Кто хочет прочитать Миша Мишаберах? Не стесняйтесь. Видно экран? Кто насчет? Пожалуйста, Роза, ходите вы. Ну, я могу на Ми, Шибарах, Авутейну, Мкорха браха, Пустила, что благословляла тех, кто был до нас, поможет нам обрести смелость, превратить нашу жизнь во благо. Благослови тех, кому необходимо исцеление, и даруем им лима и возрождение тела, возрождение духа, и скажем Амин. Амин. Амин. Амин. Амин. Ходы дорогие, желаю вам здорового, счастливого месяца, который исполнит самые важные ваши желания. До встречи 10 июня на Тамус. Всем спасибо. Всем спасибо. Будьте всем здоровы, самое главное.